Здоровенько! Приветствую вас на канале Сузинет. Сегодня я бы хотел рассказать вам о довольно занимательном смартфоне, который называется Яндекс-Телефон. Да, наконец-то, после многих слухов и утечек, Яндекс официально представила свой первый смартфон. И в этом видео мы постараемся разобраться, что это такое, что он из себя представляет и зачем вообще это все нужно. По техническим характеристикам Яндекс-Телефон представляет собой обычного китайца среднего уровня. В принципе, это и не удивительно, ведь основой новинки стал китайский смартфон от некого OEM-производителя. Новинка получила дисплей диагональю 5,65 дюйма с разрешением Full HD+, а также восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть тут и двойная тыльная камера с 16 и 5 мегапиксельными сенсорами, которая, скорее всего, высоким качеством похвастаться не сможет. Во всяком случае, китайские смартфоны с подобными камерами крутыми снимками не блещут. Фронталка обычная на 5 мегапикселей. Яндекс Телефон также имеет сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и модуль NFC. За автономную работу отвечает батарея на 3050 мАч. Стоит эта радость немало, 17 990 рублей. Совсем недешево, согласитесь, особенно по сравнению с другими китайскими смартфонами, с аналогичными характеристиками. Однако здесь надо понимать, что Яндекс продает в первую очередь не железо и характеристики, а свои фирменные сервисы, просто в оболочке смартфона. Главная особенность новинки – это фирменный интеллектуальный помощник Алиса. Позвать ее можно в любой момент – во время игры, или просмотра фильма, из браузера или с домашнего экрана. Даже телефон держать в руках не обязательно. Алиса отзовется, когда телефон просто лежит где-то рядом. Если ее позвать, конечно. Еще Алиса сможет предугадывать, какая информация может понадобиться пользователю в определенное время и в определенном месте, и будет показывать при этом различные полезные подсказки. А когда к смартфону подключаются Наушники, Алиса предлагает музыку, которая должна понравиться пользователю. В общем, как мы знаем, Алиса и так довольно умный помощник. А здесь она должна развернуться на все 100%. И еще одна интересной фишкой нового Яндекс телефона является определитель номера, подключенный к базе Яндекс справочник. В этой базе находятся номера множества российских организаций, от служб доставки еды до правительственных учреждений. И когда вам звонят с незнакомого номера, смартфон попытается найти его владельца в этой базе. Конечно, определить получится не всех, но иногда это может быть весьма полезным и удобным. И смартфон их выводит на новый уровень. Во всяком случае, такая концепция. Как это будет на самом деле, мы увидим не. Позже. А что вы думаете о Яндекс телефоне? Пишите свое мнение в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк, а также заодно на канал можете подписаться. Все равно кнопочка рядом. И как всегда, спасибо за просмотр.